Ириш, вот ты каждый день меняешь прически. Ой, Мансур, была бы моя воля, я бы и стрижки меняла каждый день и пробовала что-то новенькое. Люблю меняться. Вот тогда бы ты вообще всех вы на свете запутала. Да почему? Оказывается, по стрижке можно определить характер человека. Сейчас мы все узнаем о себе и о всех наших коллегах у психолога-физиогномиста Светланы Филатовой. Светлана, доброе утро. Ну, раз так, давайте поговорим о хвостах. Сейчас модно носить хвосты высокие конские. Бейонсе, Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес, вот они все с хвостами. О чем может сказать такая прическа? А вообще, сразу несколько параметров можно определить. Во-первых, где расположен этот хвост? Это, конечно же, практично, да? Длинные волосы, чтобы они не мешали, их собирают в хвост, чтобы ну, как бы, это функционально очень. Но, обратите внимание, что чем выше расположен хвост, тем больше темперамента у обладательницы То этого хвоста. То есть бейонсы самые нетемпераментные. А, а, да. а, Лопес, а наоборот. Судя Женщина по всему... Огонь. Тут три по места по всему... У как раз, Да, да, действительно. Облик. Кто у нас самое темпераментный получается? получается. Ну да. Вот смотрите, а если дама да. собирает волосы в пучок, ну, например, Пенелопа Крус или Николь Кидман, о чем это говорит? А, вы знаете, тут такая ситуация. С одной стороны, они волосы Убирают, безусловно. Но с другой стороны, обратите внимание, они еще и демонстрируют. Вообще для женщины волосы это такая, знаете, это показатель их сексуальности. Ну, это как да. у меня сегодня. Да, вот совершенно верно. Ирина прям вот чисто по-женски собрала волосы. Вот, кстати, еще светлые волосы очень хорошо. Демонстрируют сексуальность, а, да? Тут показывают женственность. То да. есть пучок говорит о женственности и такой несколько сдержанной сексуальности, да? да? Да, мы все о женщинах, о женщинах. Но ведь некоторые мужчины тоже сейчас стали собирать волосы в пучок. Вот, пожалуйста, иллюстрация. Но... Но, смотрите, здесь нет вот этой вот красоты вот в этом пучке. Я думаю, что здесь очень практичности много. А сейчас это модно. Мужчины добавляют себе растительности. Да, вот у вас, кстати, Мансур, волосы немножко длинноваты, в общем-то. Да. А, да и, и это тоже говорит... Хорошо, давайте пока о женщинах поговорим. Каре. Хорошо. Я очень люблю каре. Давайте назовем этих женщин: с Каре, Мила Йовович, Рису Эзерспун, и по центру у нас. Кэмерон Димс. Коры вообще очень практичная прическа. Смотрите, с одной стороны это демонстрация красивых волос, но с другой стороны нет лишней длины, за которой нужно очень сильно ухаживать. То есть женщина, которая подстригает волосы именно таким образом, она старается концентрироваться не совсем на своей женской привлекательности, и на привлекательности, и с другой стороны она концентрируется на каких-то деловых качествах. Мы много узнали сегодня, о Светлане, да? У нее ведь тоже коры Да. А с другой стороны еще длина а, этого коры. Если женщина демонстрирует шею, а шея это из древних времен достаточно опасное место. Если женщина демонстрирует, то она как бы подчиняется, она показывает свою беззащитность. И вот чем то есть короче... это хрупкие женщины, да? да? Идем да. дальше. А если вот у женщины или у мужчины, как у Мансуры, кудрявые волосы, о чем нам может говорить такая? Кудрявая и легкая небольшая. Да, давайте всю правду, пожалуйста. <смех> а ну кудрявых? Вы, вы сами сказали. А, да, а, но это опять давайте вернемся к темпераменту. Один из признаков темперамента это кудрявые волосы, это рыжие волосы. Это вот, а, пучок, чем выше, тем больше темперамента. Плюс еще кудрявые волосы, они же от природы, правильно. И а, вообще вот в цивилизациях, где а, больше а, интеллекта, да, вот Там более прямые волосы. Но а, кудрявые волосы говорят о таком, знаете, вот внутреннем оптимизме. Я понял, да, короче, да. я интеллектуал, энергичный, да. симпатичный. Сексуальный да, да. Да. А пока перейдем к коротким стрижкам. Да, вот у женщин, кстати, говорят: короткая стрижка о чем говорит? Женщина сконцентрирована, когда на каком-то деле она не отвлекается на то, чтобы ухаживать за волосами. Вообще, длинные ну, волосы. Вот, смотрите, какие звезды! Да, красивые. Да. красивые. Безусловно, пинг! Да, но... Шарлиз Терон, Шерен Стоун. Вот Шарлиз Терон, она же долго ходила с длинными волосами, до тех пор, пока ей нужно было демонстрировать свою женственность. А потом, когда она перестала кому-то что-то доказывать, она просто подстриглась. И это такая перезагрузка для женщин вообще. Можно ли сказать, важно. что женщина с короткой стрижкой, это женщина, которая всего достигла, уверенная в себе, да. ее не очень-то беспокоит мнение окружающих? Да, безусловно. Мы прошлись по женским прическам. А вообще, давайте мужчинам уделим немножко внимания. Например, Например, сейчас модные бородки, как вот у Бен Аффлека или Дэвида Бекхема. Очень здорово, что мужчины стали отращивать бороды, и они добавляют себе мужественности. Это все-таки признак мужественности. Вот еще одна тема, когда мужчина бреет голову на лысо. Вот о чем это говорит? А это говорит о том, что мужчина отказывается от своего темперамента, да, он старается показать уже а, больше своей логики. Получается, это как вот у женщины с короткой стрижкой, когда мужчина уже всем все доказал, ничего никому не должен, и он позволяет себе быть просто вот органичным. Если он сконцентрирован, например, на каком-то деле, то да, да, действительно, он больше никому ничего не доказывает, он просто живет для себя. Ну что ж, теперь mm -hmm. мы все про всех знаем. Спасибо вам за интересный разговор, хорошего дня. Спасибо.